Добрый день! В небольшой серии видео поговорим об особенностях аренды муниципальной государственной земли. Я подготовил материал, в котором обобщил некоторые особенности. Всего я выделил 7 нюансов аренды муниципальной государственной земли. Ссылку на данный материал найдете под видео. На самом деле, надо признать, что нюансов и особенностей аренды муниципальной государственной земли гораздо больше, чем просто 7. Я выделил именно 7 нюансов, которые, на мой взгляд, более всего отражают интересы обычных граждан. Такие нюансы и особенности, которые касаются на... Например, застройщиков по развитию территорий, аренды участков, связанных с прокладкой и размещением линейных объектов. Такие нюансы аренды земельных участков я не стал включать в данный обзор, поскольку в большей части они малоинтересны подавляющему большинству обычных граждан. Итак, приступим. Начнем с первоисточника. Первоисточником информации, которая положена в основу материала о семи нюансах аренды муниципальной и государственной земли, является статья 39.8 Земельного кодекса. Первый нюанс, о котором пойдет речь, обозначен в пункте и звучит следующим образом. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Иными словами, первая особенность, которую мы будем рассматривать, это особенность, связанная с арендой земельных участков, которые попадают частично или полностью в береговую полосу водных объектов общего пользования. Для того чтобы понимать контекст и правильно определять, где проходит береговая. Полоса и каким образом в принципе обеспечивается выполнение данного нюанса. Нужно понимать, что такое береговая полоса, что такая береговая линия и что такое, вообще в принципе водный объект. Сведения о данных понятиях содержатся в статье 6 водного кодекса, в частности в пункте 6 данной статьи указано, что полоса земли вдоль береговой линии, водного объекта общего пользования, то есть береговая полоса предназначается для общего пользования. Таким образом, береговая полоса это полоса земли, которая проходит вдоль водного объекта от границы водного объекта. Для того, чтобы проще было все это дело воспринимать, перейдем непосредственно к статье, в которой я унылые формулировки законодательных актов изложил в более-менее понятном виде. Итак, береговая полоса, как я уже сказал, это полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования. Береговая линия это граница водного объекта. Некоторые с обывательской точки зрения считают, что граница водного объекта, то есть береговая линия, это границы кромки воды до которой подходит собственно говоря сам водный объект однако это не совсем так потому что разные водные объекты имеют разную береговую линию от именно от береговой линии будет отсчитываться размер береговой полосы например для моря береговую линию определяет по постоянному уровню воды а в случаях периодического изменения уровня воды границу моря определяет по линии максимального отлива для рек ручьев каналов озер обводненного карьера береговую линию определяет по среднем многолетнему уровню воды при этом данную береговую линию определяют в период когда они не покрыты льдом то есть когда водный объект свободен от льда. Береговая линия пруда и водохранилища проходит по нормальному подпорному уровню воды а болото вообще имеет береговую линию по границе залиша торфа на нулевой глубине. Таким образом, у разных водных объектов по-разному определяется береговая линия, то есть граница водного объекта. И как следствие, по-разному будет определяться береговая полоса, в которую может попасть земельный участок, об аренде которого мы сейчас ведем речь. Итак, подведем предварительный итог. То есть, есть граница водного объекта, так называемая береговая линия, и от нее отмеряется определенная полоса земли, береговая полоса, которая является тем важным критерием, на котором и строится данный нюанс аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Любая береговая полоса имеет определенный физический параметр, который определяет ее ширину. По общему правилу, ширина береговой полосы составляет 20 метров. Но есть одно исключение. В частности, каналы, ручьи, реки, протяженность которых меньше 10 километров, они имеют другой размер береговой полосы. В частности, если канал река и ручей имеют протяженность меньше 10 километров, то ширина береговой линии будет составлять всего 5 метров. Таким образом, какой можно сделать из этого вывод? Если арендуемый участок попадает в береговую полосу 20-метровую, либо в 5-метровую для каналов рек ручьев протяженностью меньше 10 километров, то в договор аренды в обязательном порядке должно быть включено условие о свободном доступе всех граждан к водному объекту общего пользования и к самой береговой полосе. Иными словами, при аренде. В участка, который выпадает на территорию береговой полосы, нельзя перекрывать доступ к водному объекту и к береговой полосе. В сети достаточно много расследований по поводу того, как некоторые борзые персонажи, арендуя землю возле водоема, фактически перекрывают ее заборами до самой кромки воды, но в данном случае наглое поведение указанных персонажей не является примером для правомерного поведения. Второй нюанс аренды земельного участка из состава муниципальной государственной собственности касается случаев установления публичного сервитуда. Т.12.11 39.8 Земельного кодекса установлено, что в случае, если после заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, установлен публичный сервитут, в соответствии с главой 5.7 настоящего кодекса арендатор вправе требовать внесения изменений в договор аренды земельного участка, частью увеличения срока этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием невозможно либо существенно затруднено в связи с осуществлением публичного публичного сервитута. В этом случае арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в такой договор. О чем идет речь? Речь идет о том, что если вы арендовали земельный участок, а потом властям вдруг вздумалось установить публичный сервитут на ваш земельный участок, либо на его часть, то в этом случае у вас есть право требовать увеличения срока аренды земельного участка. О том, что такое публичный сервитут, как он устанавливается, какими способами и какие влечут последствия и признаки, я изложил в статье, можете посмотреть. Единственное, что меня несколько удивляет в данном нюансе, это то что власти в качестве компенсации предлагают продление земельного участка никаким образом не касаясь вопроса арендной платы за земельный участок то есть смысл в следующем вы арендовали земельный участок власть вам установила публичный сервитут у вас соответственно возникают сложности либо в принципе невозможность использования земельного участка в этом случае власть вам предлагает просто увеличить срок действия договора аренды земельного участка на тот период на который был установлен публичный сервитут при этом не об уменьшении либо об аннулировании либо о другом снижение Размеры арендной платы, которую вы должны будете все равно платить за пользование земельным участком, речи не идет. Грубо говоря, власть предлагает продолжать платить арендную плату, даже при наличии установленного на земельный участок публичного сервитута, но при этом никаким образом не снижает арендные платежи, а только предлагает увеличить срок договора аренды на тот срок, на который был установлен публичный сервитут. Третья особенность аренды муниципальной и государственной земли состоит в следующем: в случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. Договор аренды такого земельного участка должен содержать условия допуска представителей собственника линейного объекта либо представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта к данному объекту в целях обеспечения его безопасности. Иными словами, в случае, если земельный участок полностью или частично попал в охранную зону именно линейного объекта, потому что есть охранные зоны и других, территории объектов, то в этом случае в договор обязательно включается в договор арены земельного участка обязательно включается условия о доступе к данному объекту. К числу линейных объектов относятся, например, объекты электроэнергетики, в частности, объектов электросетевого хозяйства, объекты трубопроводов, в том числе газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и даже аммиакопроводов. И третий объекты линий сооружений связи. Данные охранные зоны устанавливаются по особым правилам и имеют разные ограничения, связанные с расположением в том числе на их территории объектов недвижимости, либо других объектов. Мы в данном видео не будем рассматривать подробно данные механизмы установления и ограничений, которые влекут установление охраны зон линейных объектов, поскольку целью нашего видео является определение особенностей аренды земельного участка, который в том числе попадает в охранную зону линейного объекта. То есть из третьей особенности следует, что если вы арендуете земельный участок, который попадает в зону, например, объектов электросетевого хозяйства, то есть, грубо говоря, над вашим участком, проходят провода электрические, то в данном случае будьте готовы к тому, что в договор аренды земельного участка будет включено условие о доступе собственника электросетевого хозяйства, либо обслуживающей организации доступа непосредственно к объекту электрической сети. В следующем видео поговорим о том, какие обязанности могут, либо не могут возлагаться на арендаторы земельного участка. Рассмотрим вправе ли арендатор земельного участка претендовать на новый договор аренды данного земельного участка после его истечения срока его действия, претендовать на аренду данного участка без торгов. Рассмотрим особенности аренды земельного участка, который зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. И в конце рассмотрим последнюю седьмую особенность, которая касается возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка данного в аренду по результатам проведенного аукциона. То есть ответим на вопрос, возможно ли изменять вид разрешенного использования участка, который получен в аренду на торгах. На этом пока все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом. Увидимся в следующем видео.